Сферу влияет э, Венера в Близнецах на каждого из вас. Приветствую вас, козерушки! Сегодня будем с вами смотреть, что будет происходить в вашей жизни вперед с 9 мая по 1 июня. Именно в этот период Венера будет двигаться по вашему символическому дому работы и здоровья. Поэтому эти темы для вас будут очень актуальны. Ну, Давайте подумаем, как, как вообще себя проявляет Венера в близнецах. Она будет очень активной, любознательной, она будет стремиться получить и обменяться как можно большим количеством информации. Поэтому для вас это указание на то, что для вас этот период благоприятен для исследований. То есть если вы вдруг болеете, может быть, до сих пор не могли поставить точный диагноз, то теперь у вас есть все шансы, что в этом периоде у вас это получится. Также то указание на то, что вы будете активно перемещаться, куда-то ездить, общаться, разговаривать, решать какие-то вопросы по работе. Ну, давайте будем теперь смотреть более подробно. 11 мая произойдет новолуние в Тельце. Для вас Телец связан непосредственно с любовной тематикой что может он вам принести ну я бы сказала так если у вас были какие-то проблемы неразрешенные вопросы по теме личных взаимоотношений то желательно все это дело закончить до 11 числа все что вы собираетесь сделать нового какие-то новые планы Знакомство, это все лучше перенести уже на период после 11 мая тогда это будет создаваться легко без каких-либо проблем следующий период, на который следует обратить внимание это период 14 мая 14 мая Юпитер перейдет в знак зодиака Рыбы Рыбы для вас это дом связан с короткими контактами с короткими поездками с договорами передвижениями и, и он пробудет там до 20 юпитер до 28 июля и принесет вам не всем вам а некоторым очень интересные события ну давайте посмотрим подробно так внимание как действует юпитер в рыбах он как правило дает милосердие эмпатию он дает возможность узнать что-то тайное, что-то для себя раскрыть. Очень глубокий психологизм. Кстати, для тех, кто интересуется эзотерикой, психологией, благоприятное время для того, чтобы пойти на какие-то курсы небольшие, недолгие, не длинные, на обучение. Ну и у самих у вас будут раскрываться какие-то глубокие психологические познания. Особенно особенно этот период будет благоприятен для тех, кто родился в период с 21 по 28 декабря Вот для вас это время вообще расцвета и счастья Вы можете на этом периоде обзавести собственным домом, хозяйством, можете жениться, выйти замуж, можете обручиться во-первых, еще может у вас проиграться рост в профессиональной деятельности Можете как-то себя проявить с такой стороны, что получите повышение Или по должности, или по зарплате, или то и другое одновременно Будут удачные финансовые вложения, сделки, инвестиции Также по здоровью произойдет улучшение, повысится сопротивляемость организма к различным заболеваниям, произойдет активизация вашей творческой активности. вот Так что обязательно используйте этот период во благо, для получения, для того, чтобы достигнуть желаемого. Не сидите на месте. Теперь с 16 мая у вас включатся такие дома, как 2 и 6. Будет тригон, это благоприятный аспект между 2 домом денег и шестым домом работы о чем это говорит ну во первых если были проблемы по здоровью то любые вложения будут благоприятны и произойдет улучшение и выздоровление на этом периоде с 16 мая по 20 если же возможно какая-то зарплата выпадет на этот период, какие-то будут бонусы подарки это приятные финансовые поступления также возможно возникновение служебного романа в этот период или потепление отношений со, со служивцами теперь с 23 числа произойдет вечером ретроградный Сатур станет ретроградным 23 мая Сатурн станет ретро и принесет замедление по делам вашего финансового дома. То есть постарайтесь быть аккуратными с денежками, не тратить их направо-налево. Берегите их, откладывайте, тем более, что он здесь будет продолжать формировать отрицательный аспект урана. Ну, уран у вас непосредственно связан с домом развлечений, вас прям подмывать будет потратить на деньги, на какие-то развлечения. Ну или на детей, Но ну, дети-то ладно, с детьми все понятно. Но ну, вот развлечения, хобби, они могут не оправдать ваши ожидания. Какие-то неприятные резкие события, связанные с, с этими темами. Еще, что дальше, 25 числа, с 25 начнет формироваться интересный аспект соединения Меркурия с Венерой, который принесет какие-то гармоничные перемены, возможности договариваться очень легко, в плане здоровья это будут улучшения, но, но здесь аспект, Формирует квадрат к Нептуну. Нептун в вашем символическом доме поездок. То есть, смотрите, на периоде с 25 по 30 мая любые ваши поездки могут быть неблагоприятные. Договора, договоренности неблагоприятные, даже устные, могут принести разочарование. Ну и вообще, ваше видение ситуации оно будет находиться в это время, знаете, в некой такой иллюзорной искаженной реальности. Я вот смотрю, зона партнерства для вас будет достаточно спокойно. Здесь у вас будет проходить Марс, формировать благоприятный аспект к Урану после 20-го. Не после 20-го, да, после 20 числа. Даже давайте посмотрим точнее. Вроде как с партнерами все должно быть неплохо. Да, даже раньше. Он где-то, наверное, с числа 15-го включится и будет очень хорошо да поддерживать даже и раньше с 12 с 12 по 25 будет работать аспект связанный с партнерством тут легко будет договариваться и решать различные вопросы со своими партнерами и вы знаете можете даже еще ожидать от своих партнеров какой-то такой заботы отеческой по отношению к вам теперь дальше переходим к козерожкам, которых ожидает большой успех. Ну, еще. ага, Здесь у нас были те, которые родены, рождены по одному аспекту. У вас был аспект, который Юпитером светил на ваш, будет светить на ваше солнце, рожденный с 21 по 28. Ну и плюс сюда еще добавятся козероги, которые родились с 31 по 8. Вот как. С 31. Значит, давайте объединим. Рожденный с 21 декабря по 8 января вы находитесь в зоне большой удачи. То есть вас могут порадовать какие-то... То есть ваши ожидания будут оправданными, неожиданности будут приятными. И смело идите вперед к осуществлению своих главных целей планеты вам в помощь. Ну теперь все, весь этот месяц закрывает ретроградный Меркурий, который будет находиться в вашей зоне работы. И принесет откат к решению каких-то старых вопросов. Скорее всего, будете что-то доделывать по работе, переделывать, доводить до конца. Если были какие-то болячки, то будете их долечивать, если раньше не долечили. Ну, примерно в таком формате. Но более подробно мы уже рассмотрим в следующем прогнозе. На сегодня по астрологии все. Сейчас мы переходим к Таро. И зададим вопрос, что, что ждать представителей знака Зодиака. Козирок. нет, не так как вас будут воспринимать окружающие в течение данного периода с 9 мая по 1 июня как будут вас воспринимать окружающие? порцеля мечей ох какие вы будете активные пробивные будете добиваться чего-то прямо буквально расталкивает локтями в за словом карман не полезете хорошо что ожидает представителей знака зодиака Козерог в финансовой сфере давайте посмотрим Тр о, пятерочка мечей вы знаете будете добиваться победы любой ценой будете как-то как-то как-то конкурировать с кем-то и очень активно помогу ну хорошо ни одной пентаклевой масти не выпало И тут семерка жезла ну, Здесь есть указание на то, что вы будете Активничать в плане зара, В плане зарабатывания денег Будете искать новые источники, новые возможности Если у кого-то есть старые проверенные То уже на старом месте, единственное, что здесь Нужна будет скорость Скорость. Указание на то, что вы мастер своего дела Скорее всего, то, что вы будете делать Вы будете этим прекрасно владеть Но будет, будет необходимость действовать очень быстро Хорошо, давайте спросим Что вас, в принципе, ожидает в карьере Дела карьерных что ожидает козерогов в карьере. в карьере ух ты тут какие-то хитрости или кто-то пытается что-то на вас наговорить а может быть вы включаете какую-то свою хитрость ну, давайте уточним Ага, здесь королева Пентаклей. Ну, это ваша карта. И она указывает на то, что для того, чтобы вам удержаться на своих позициях, вам приходится быть хитрой и Или хитрым. А, ну, здесь, если смотрят женщины, туда. А если мужчины. Если мужчины. А мужчины зависит от женщин, вот как, почему-то от женщин, от, от женского решения, споры, конкуренция с женщинами, ну, может быть, в женском коллективе находятся, ну как-то все зависит от главной женщины в вашей жизни, ну, не вашей жизни, а вашей карьере. Хорошо, давайте зададим вопрос, что ожидает пары, крепкие, устоявшиеся пары? Козерожков. Козерожек. Что у вас в жизни? Пять жезлов. Конкуренция. Конкуренция, разговоры. Хорошо, с чем связаны эти разговоры? Стройка Пентакли. Не можете прийти к какому-то консенсусу. Что же вас такое интересует? Знаете, как будто бы... Спорите, спорите. Сейчас буду уточнять. Спорите. Так, смерть. Не можете прийти к каким-то договоренностям, связанным с получением чего-то очень важного. Ага. Ну, тут ситуация выглядит таким образом. Смерть и тост Пентакли. Здесь есть какие-то финансовые споры. Может быть, что-то касающееся приобретения в дом, в семью. Кстати, элементарно могут быть споры из-за детей. Особенно, если у кого-то там проблемы с мальчиками. Ну, в общем-то, какие-то бытовые вопросы решаете. Ничего супер важного. Но проводите время в спорах, разногласиях. пытайтесь найти общий язык. Хорошо. Общее решение. Что ожидает тех, кого интересует любовь? Давайте. Что ожидает козерогов в любви? Что ожидает козерогов в любви? Ну, давайте. Четверочка жезлов. Ой, а здесь ничего вроде бы серьезного. Все такое спокойное, разговоры, приятное общение. Ну, щебечете. Все стабильно. Хорошо, давайте... Ой, еще и по Тузу Пентакли. Ну, дальше даже не буду смотреть, потому что Туз Пентакли это какой-то важный подарок, сюрприз. Это... говорит, Эта карта говорит о том, что то, что вы получите... Это будет восприниматься вами как, как достижение. Какое-то очень важное достижение, радость. Может быть, кому-то сделают предложение. Или будет очень удачное знакомство. Которое вы будете воспринимать как подарок. Хорошо. Давайте спросим, кстати, еще говорит карта о зачатии. кого интересует рождения. Давайте спросим, что ждают представители знака Зодиака Казирогов в здоровье, тем более, что для вас эта тема она будет очень актуальна в данном периоде. Ой, по здоровью у кого-то же такое было, по-моему, у дельцов. В общем, нужно заниматься поисками решений вопросов по своему здоровью какие-то мелкие мелкие абсолютно мелкие какие-то болячки, но у него как-то недолечены они вас беспокоят да то есть нужно доктора посетить в принципе все им будет неплохо и причем снова выпала ваша карта троечка, тройка пентаклей с королевой пентаклей то есть нужно заняться серьезно своим здоровьем вроде бы ничего такого сложного нету но тем не менее нужно обратить внимание на себя. Ну и главный совет. Главный совет для представителей знака Зодиака Козерог. Основной, главный совет на период с 9 мая по 1 июня. 8 метей. Она сегодня очень часто выпадает. И ее можно трактовать так. Как посмотреть вглубь себя, разобраться в своих истинных планах, истинных намерениях, истинных целей, целях и к чему прийти. Вы знаете, нужно вам уйти. Ага, вот сейчас я скажу. Ага, вот как здесь это сочетание читается как уйти от чего-то, что не по справедливости. Идти к справедливости вперед, идти к чему-то официальному. И только лишь таким образом вы получите полное удовольствие, гармония и душевное равновесие. Ну, вот такой был для вас совет. Что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Не забывайте их ставить. И до встречи в следующих прогнозах.